Прости, что пишу тебе эти строки. Сказать не хватило, наверное, духу. У нашей любви истекают сроки. Наш мир не успев возродиться. Рухнул, Ты слишком хорошая, и в этом минус. И меня постырили, все прощаю. Не знаю, когда у нас надломилась, но. Мне надоело ходить по краю. Ты душу безжалостно рвешь на части, Готова за мной и в огонь, и в воду. А мне уже тошно от этой страсти, Как волк одиночка люблю свободу. Тебе же осталось одно — смириться. Таким сотворил меня наш Создатель. Ты встретишь еще в своей жизни принца. Блад познакомиться.